дня суббота утро и мы едем из Черноголовки в Дубну Дубна это научный городок побольше чем Черноголовка мы хотим прогуляться по ней посвятить этому делу все выходные и посмотреть на то как строится в Дубне мост сейчас жители Дубны ходят через реку в брод некоторые вплавь конечно но скоро там появится мост и мы едем посмотреть, как этот мост там будут строить, как он строится, уже там, говорят, большими темпами идет строительство. Наконец-то мы в Дупне, гуляем по городу. Илья нам рассказывает про то, как устроен город, про историю. Про архитектуру. Мы недавно прошли несколько замечательных построек, библиотеки, магазина. А это мы куда идем? Красное здание какое-то. Это Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А еще там звоночек такой, нажмите на него. И подпишитесь чтобы приходили обновления. Это потом записано. Значит, обращаю внимание на очень интересный лимонад ну, курсивым рукописным как будто бы. Потом ну какой-то брусковый лофт написано. А дальше очень смешно. В цех развлечений написано, как будто это неграмотная китайская поделка. У них не было алфавита нормального. И кое-как совершенно не выровненными межбуквенными между расстояниями. Какие-то заглавные, какие-то трочные. И получилась вот такая надпись цех развлечений. Между Зачем? Потрясающая находка, это не настоящее дизайнерское решение, шрифтовое искусство на высоте второго этажа. А вот там очень интересно запустить. Атом не солдат, атом рабочий. Интересно, она буквами. Очень любопытная буквами. А. ЛД Из крепечей сложно составить хорошие красивые буквы Ну и в какой-то степени это удалось В 2000-х годах стало уже зашкаливать Соответственно возникли пробки на плотине Потом пробки, пробки возникли и на перед тоннелем Везде убрали светофоры, и теперь машины большим таким длинным мутным потоком, не прекращающимся. Утром туда, сюда, вечером обратно. Люди едут. И поэтому все стало очень быстро ветшать. И решили, надо все устроить все этот мост. Вот. И внезапно так все срослось у них работа никто не верил до конца что это возможно потому что выделялись постоянно деньги когда-то они пропадали вот. и давно Там, их и... выделяли и пропадали ну, постоянно постоянно выделяли и они пропадали выделяли пропадали и в конце концов кто-то стукнул по столу неизвестно кто вот сейчас мы вышли на старую площадь так называемую 75 тысяч. Э, далеко не всем нужен этот мост здесь был нет. Но как бы все равно получается так, что надо его строить. Никак никуда от этого не денешься. Есть люди, которые вообще из своего района не выходят и на этот мост глубоко наплевать. Ну хотя нет, и дети есть. Но в целом здесь очень часто встречаются алкаши. Они приходят так. Я дико извиняюсь. Вы это туристы. Пять рублей. Не 50. Нет. Обычно в таких случаях они говорят не 5, потому что 5 это. Скорее всего бывает. Надо говорить сумму, которую сложно найти в кармане. Mm. То есть мелочь ты уже будешь набирать. Ты лучше даже 50 сразу и отвали. А. Ну может быть. Вот сюда давайте повернем. Куда? А вот сюда, вот там как раз музей. Музей Дубны находится в пристройке рядом с жилым зданием. Археология и кривитня. всем было интересно посмотреть на такой вокзал а потом когда отгрохали большой волги вокзал конечно проедут сразу сразу забуду вот. а чем отличается на большой волге что там размеры поражают воображение раз в 4 больше и оба вокзала используются да все время хотят наровят закрыть этот вокзал чтобы его не использовать и его превратить в центр развлечений или что-то такое но жители Резко против всегда выступают, потому что не хочется им оттуда ехать в Москву, не хочется <связать> отсюда уехать. С нами музей истории, науки и техники. Ой Закрыт. Ой-ой, ой-ой. <связать> Да, да, да. Это все старинская система распределения. Да, да, да. Знаменитый дом культуры в Дубне. Подождите, подождите, а это не дом и Дом культуры мир. И дом культуры и дом ученых? Да, все сразу и дом культуры, и дом ученых, и, и других работников. В городе Дубна есть набережная, но она никуда не ведет. Вот ее конец находится вот здесь, с той стороны дороги. И мы только что по ней пошли, прошлись, и нам пришлось переходить дорогу черт знает где, чтобы куда-нибудь выйти оттуда, а не идти обратно. Ужасная развязка. Все, там просто песок. Вот так вот и шли по песку. И всегда это было и сейчас так. И не надо ничего менять. Нам так нравится. Ну, если пришли сюда то вам придется ехать в москву чтобы все посмотреть ну и надо посмотреть москву да, конечно да. показали большую программу. Нет, ну, на самом деле не сегодня. Где-то вот так начало, потом переворачивала. Очень похоже. И вот все пространство, не больше. Илюша, а вот это что мы Я тебе потом покажу фотографию, которую я ну, снимал этого тоннеля, а он был патрии, совершенно там, в идеале, еще еще. А, в начале 2000-х. Дорога и хорошая, и ну и вообще мало время, было машин. рыбы. Пропала практически рыба. дубнул вот кстати она для этого и нужна здесь преграда чтобы хотя бы часть их потом... очень страшно там все телефон отбирают все отбирают то есть ничего нельзя смотреть фотографировать не дай бог очень интересное место Как, кстати, можно зайти? А там наверняка что-нибудь проходят какие-нибудь выставки. Быть. Кстати, здесь художественная школа имеется, очень известная. Дом культуры в Дубне. В Дубне очень много культуры. Сейчас там проходит выставка картин художников Дубны. Очень много изображений дубной, картин дубны, множество аллегорий на дубну, некоторые деревни, которые расположены рядом с дубной, а также несколько портретов, связанных с дубной. Очень было интересно, я только что посмотрел все картины, проникся дубной насквозь. Да, здесь были другие продукты, то есть и люди отсюда ехали туда, Большую Волгу там покупали. Большую Волгу в институтскую часть. Ну в институтскую часть Потому не у меня Да. А здесь ДНЗ Здесь да, ДНЗ более слабый считалось, что вот люди второго сорта, как-то так. Почему так? Я не знаю. Я считаю это большой недочет, промах, неуважение. Куда мы вот идем? Вот в особую будет? экономическую Вещи? зону. Да, Резидентам Слава этой зоны вещь, имеются церковь, льготы общем, различные они освобождаются от уплаты некоторых налогов. За счет Я этого можно старый, поднять зарплату. Например, мне была таким образом немножко поднята зарплата. Мы за... переехали. Ну это на самом деле хитрость такая. В России налоги платит работодатель за, за работника. По сути, это твои же деньги, просто ты их не видишь, О, если ты работаешь в другом я месте. За тебя просто платят работодатель. Да, может всякое быть. Потому... И это большая особа, между прочим. Но ну, здесь вообще жизни нет Как я здесь работаю? Ну вот, и жизни здесь нет, пешеходов даже нет Не, здесь никак, конечно, здесь все Где нам такой пустырь, тут же домов должны понастроить Они их строят, кстати, очень интересные квартиры здесь Прям, ну, сразу видно, что фантазия людей включилась Дали возможность людям фантазировать Ничего тут нет. Тут нет ни деревьев, ни инфраструктуры? Ничего нет. Ну, есть есть бы, дороги. Тебе надо -то дороги. жить, то это невероятно. То есть, то есть это такой, деньги... как город заброшен. У нас фотокружок. Ну, когда вот будем думать, что бы нам занялся. Вот этот вот город это тоже вкусный, девочки любят, а я почему-то не съезжу. А что это? Физалис? Физалец? Звучит как от лекарства. Нет, вообще это есть такие, есть такие декоративные, рыжие. сами все время везде есть? Слушайте, это очень вкусная ягода. У глаза поменялись. У меня глаза поменялись местами просто, это очень вкусная ягода. По осени сейчас не дожди. А у нас случилось гастрономическое открытие только что, я не ела такую ягоду. А я подумала об этом, я подумала, что тебе нравится поэтому Я думаю, что молоко. Класс. Еще из этих листов, как не знаю. Ну, это как волосы, декоративные, да. Декоративные я решил пошалить, пока тебя нет, и взял камеру. Это сюрприз. Ха -ха -ха. Этот шар я посвящаю вселенной. Что-то вселенная не дождалась. Ладно, поживет еще Вселенная.